всем no, welcome, это снова я. На этот раз я нахожусь в центре Токио. Это бизнес район. Здесь находится большинство офисов и всяких скажем так, торговых зданий, банков. Ну, и всякие то есть, магазинчики вот и небольшие. Как вы видите, то здесь в основном люди ходят скажем так, в белых рубашках и в черных или в серых брюках. То есть это дресс-код. В большинстве компаний он обязателен. То есть непосредственно... То есть я хотел сегодня рассказать о работе в японской компании. Именно вот в такой вот, в которой работает большинство японцев. Ну что можно сказать? Работа, в принципе, достаточно напряжная у них. И я вам так скажу, что вот как вы видите, да, все в основном ходят, во-первых, в рубашках, в костюмах. То есть на работу они приходят в костюме. То есть это пиджак, там, рубашка и брюки. Летом, когда 35 градусов жары, или даже больше, там уже до 39 доходить, это очень жарко и очень напряжно ходить. И люди просто потные все такие бывают, приходят на работу. С улицы, особенно если компания находится далеко от станции. Но при этом, как бы в обеденное время, они могут не носить пиджаки. Вот как вы сейчас видите, да, они не ходят в пиджака. Но они обязаны в них прийти на работу. Вот, то есть, чтобы костюм был полный. Далее, как счет бывает? то есть Некоторые компании э, разрешают ходить, типа как в casual. То есть одежду, вот, как вот, например, вот женщина ходит, да, или вот там примеру ну из мужчин я здесь не вижу таких товарищей ну то есть вот вот там в синей рубашке там вот в, в коричневых брюках там или в серых брюков в синей рубашке то есть да это называется то есть casual стиль одежды в, в этом стиле одежды ходят в основном ну скажем так не официальные работники не работники банков и не работники каких то госучреждений а также и компании, которые занимаются, ну, скажем так, каким-нибудь развлечением. То есть, типа там делают игры там, или там какие-нибудь сервисы оказывают и так далее. То есть, вот там обычно нет такого строгого дресс-кода, и людям предлагают приходить на работу вот, в casual, в таких вот, ну, в разных одеждах. То есть... Что еще можно рассказать о компании? То есть, да, в японских компаниях принято перерабатывать, чтобы вам там не говорили там э, во всех ваших там ну, других там блогах и там подобных. То есть, в японской компании принято минимум сидеть, то есть как минимум час, полтора, два это минимум. При этом человек должен э, после этого еще сделать, как говорится, кучу работы в это время. Ну, по уму. Хотя некоторые сидят просто так Ну как бы время тянут Просто им положено сидеть, туда вот они сидят а, Потом еще Некоторые работают до того, как Пока не уйдет начальник То есть, Вот начальник уходит И тогда все собираются и уходят Или вместе с ним, или после него То есть вот так вот То есть, до, до, до, до момента, пока начальник не ушел Никто не уходит с места То есть вот такие есть правила японских компаниях потом далее обычно в обед ну, примерно в это время народ идет кушать ну и собирается там с отделом там два-три человека там 5-10 иногда бывает то есть и идут в какой-нибудь местный кафе ресторан бар то есть когда-нибудь там где э, обеденные ланч есть во всех ресторанах в это время обычно идет ланч тайм то есть там какие-то скидки идут можно недорого покушать ну, в центре в центре города я вам так скажу, что в принципе, в принципе, можно найти дешевую еду. Вот, ну, это в таких сетевых магазинах, там как бы сетевых кафешках. Но в основном, конечно, здесь если идти в какое-нибудь кафе или, э, например, бар, ресторан, конечно, цены немного дороговатые тут. Ну, порядка так, где-то тысячи йен, тысяча йен за обед. Это, то есть, на рубли 600 рублей а если подешевше, то можно поесть за 500 йен, это два раза дешевле, вот. вот например, вот там он пиво и вино, он, пожалуйста, смотрите, а что через обед даже выстраивается. А, но ну это Гарден. это креветок. сад креветок <laughs> называется. Вот там, то есть, кушают, обедают, то есть, так он этот пиво и вино, вечером, а в эти самые например в обеденное время он является кафе рестораном и люди кушают вот что касается обеда вот сказал далее что касается отпуска то есть стандартно стандартно во всех компаниях независимо вообще от ну как сказать страны то есть там может быть это и корейская компания американская японская в японии все работают, точнее, все отдыхают 10 дней в году, то есть стандартно, 10 выходных выделяется на день. И человек отдыхать может, например, ну, взять 5 дней, ну, там или взять по одному дню, там какой-нибудь месяц, каждый месяц по одному дню брать. Примерно так можно сделать, будет очень удобно. То есть... Либо же он может взять там 2-3 дня в подряд, чтобы там какой-нибудь выходной там, на золотой неделе, чтобы взять целую неделю отдохнуть. Вот. Но все сразу, все сразу 10 дней обычно не берут. То есть это считается нехорошо и грубо по отношению к остальным работникам ну, в японской компании. В других иностранных компаниях как бы более лояльно к этому относятся. Вот мы видим здесь всякие правительственные здания. интересно там потом посмотрит вот. вот такие вот тут небоскребы стоят башни всякие тот центр города это парк хибия вот это вот парк который находится а там вот находится посольство ой посольство но ну, эти правительственное здание японию вот там с большими флагами то есть даже вот там какое-то старинное здание с часами вот, вот Хибе парк написано в принципе красивый парк такой по летнему так сделан пальмы там, все дела, фонтанчики достаточно интересно здесь журавли такие летают по кругу, очень классно вот что еще можно рассказать да в обед когда выделяется час многие японцы стараются как бы побыстрее закончить обед где-то за полчаса заканчивается обед и остальные полчаса они вот так вот в парке здесь отдыхают там кто-то курит кто-то где-то гуляет но в последнее время играя с покемонов в общем и да вот сидят вот все с телефон кто с телефоном вот основная масса это все игроки Сейчас я покажу, вот там вот, чуть дальше есть место, где они собираются, эти покемонщики, там просто тол толпами стоят. Вот. Что еще? Что касается зарплат. Я вам так скажу, что от места работы, ну, если например, в Токио, да, от места работы зарплата совершенно не зависит. Да, вы, конечно, можете где-нибудь работать там, я знаю, в какой-нибудь крупной компании в японской, например, Sony там или Panasonic там или например uh, Square Enix там или же какой-нибудь Konami то есть, но при этом зарплата ваша не будет выше от того, что вы работаете в престижной компании а порой даже меньше, чем в более мелких компаниях а все это связано из-за того, что более крупные компании снимают более дорогие офисы и платят более больше налогов и Соответственно, и штат больше людей. И, естественно, им невыгодно платить этим, этому количеству людей большие зарплаты. Соответственно, они платят им чуть поменьше, но зато в больших компаниях есть много разных бонусов. Там всякие то есть, скидки там, на путешествия, скидки на магазины, там, на покупку вещей каких-то машин или квартиры. То есть все вот это как бы подкупные компании. более мелких компаниях более высокие зарплаты, но вот этих бонусов уже меньше. А, ну вот, я пришел к этому месту. Вот, посмотрите, сколько народу стоит. Это все играющие в это, в Pokemon Go. Даже вот беременные тут. И вот так весь парк усеянными. Это, ну, парк Хибия. Здесь просто находятся четыре покестопа, вот в этом месте. И люди туда вешают эти приманки, чтобы люди, в общем чтобы покемонов больше было здесь появлялось, и сюда люди приходят их вылавливать в этот парк ну вот, то есть примерно я вам рассказал о компаниях более-менее более так, чтобы понятно было ну, что могу сказать еще про зарплату да, средние зарплаты в Японии конечно, они разнятся, зависит от компании но примерно, то есть как бы, самые высокие зарплаты, это вот в медицине то есть врачи больше всех получают там примерно от 6 там, до 10 миллионов где-то так получает. Ну, далее там, чтобы в IT-технологиях Где-то примерно от 4 до 8 миллионов, где-то так зарплаты средние. Конечно, есть и выше. Вот в банковской индустрии там где-то от 3 до 6 или до 7 миллионов получают. Ну, в сфере обслуживания там. Соответственно, госслужащие тоже где-то так получают, но у них высокая пенсия, что большой плюс. То есть, ну вот примерно так вот, если будут еще какие-то вопросы, обязательно спрашивайте, задавайте в комментариях, ну а если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк, а мы с вами увидимся в следующих видео, до связи.